сенсорная ощущать физически но в случае если одному из них лучше или у одного из них там части какое-либо на второго это никак не передается к сожалению елена уланова я пишу стихи иногда они пишутся как-то сами по себе скажите пожалуйста это тоже послание высших сил возможно вы подключены к каналу ясновидения который передается в виде вот таких подсказок каких-либо спасибо за баток